Начать запись Всем здорово чуваки И как я понял, видео по бэнте вам реально понравится. На первом видео по бэнте у меня почти 1000 подсмотров На втором почти 500 То есть, видео вам реально заходит Получается, я буду списывать эту игру И у меня наконец-то сработала игра Я смог вести секретный код и открыть убежище Ну, вход в убежище Убежище медленно открывается Как бы да, неплохо Какой-то поток Минус один. Получается, найти второй вентиль. А! Боже мой. Воу, он меня напугал. И что? И что ты хочешь там сказать? А ну иди, строжайся как мужчина. Я же тебе доберусь. Блин, ну ладно, не доберусь. Ладно, пойдемте. Я не хочу тогда возвращаться. Мне нужно найти второй вентиль. Получается, сейчас должна открыться эта хрень. Окей, okay, они пали в мусорный бак, Идем за ключами. Это, по-моему, новое сохранение или что-то типа того, поэтому, как бы, да, нет, ключи, ключей здесь нет. Значит, они в другом месте, надо искать другой мусорный бак. Как бы, да, вот здесь в прошлом э, разе был бак, как бы, да, здесь ничего не поменялось. Э, мусорный бак, кстати, да. Э, кстати, кстати, кстати, э, где есть мусорный бат с ключами. Походу ключи у меня нет, и как бы да, я должен найти ключи. Для меня это не кричи, я найду тебе ключи. Только одну секундочку. А, это еще не все. Я понял. Все, со всеми я разобрался, и этот исчез. Неплохо. Но ключей у меня по-прежнему нет. Так, ну в этом мусорном баке ничего. Да, так, согласен. Ноу! No! О, у меня открылась эта хрень. Надо убивать всех этих. А нет, куда он делся? Я что-то щелкнул. Не знаю, хорошо это или плохо, то это. А так держава вентиль. Эй! Дружище, прыгай! Хорошо. А там у нас что? Там у нас стоит бендик как я понял. Там бред какой-то. Окей. Чем на там меня не высказает, поэтому пойдем в ту сторону. Как я понял, у меня особо вариантов нет. Но давайте лучше пойдем по бортику, потому что. Почему я не прыгаю? Прыгай. Слушаем. Я люблю тишину и очень трудно с войти на дни. И, конечно, здесь много, э, может уже снимать, но это просто идеальное место для такого э, старого... Э, как я? Песни сыми всегда будет много. Угу. Да. Хорошо. Да, да. О, супец. Подкрепились и пошли дальше. Вон тут монстр. Чувак. Он не собирается атаковать, как я понял. Это дружелюбная фигня. Музейку, у меня жесткое желание тебя изфигачить. Воу, подожди, ну как так-то? Ждем, когда эта фигня поднимется, все, мы его увидели. Так, извините, должен был. Кстати, милая шляпка. Согласен. А чё, а, а как я мог забрать у него вентиль без этого? Ну как бы да. Жесткие радикальные меры, прости дедок. Мне пришлось это замутить. Да. Я здесь не при чем, это все Бенди виноват. Как бы да, Бенди виноват во всем, все проблемы э, из-за него. А ты просто не печалься теперь ты... Кстати, Бенди сейчас. Ты теперь в раю. Как бы да. Второй винтик, куда его присобачить идти? Куда тебе бен... винт присобачить? Ты сохранится. У Ам... меня ключи не найдены еще, как я понял, да? Я, кословую, не тороплюсь искать. Да, может мне вот туда аж жгут собачья не знаю, потому что вариантов особо нет. Да сейчас второе окно, да боже мой. Ох ты ж, о, вот так-то более-менее. Идем сюда, э, хочу, хочу. Мы ну, это сделали, а где вторая такая хрень, я просто не понимаю, куда мне идти с этой округляшкой, uh, чтобы найти эту хрень. Потому что я саму хрень эту забрал-то Но как бы присобачить-то некуда А хотелось бы уже присобачить эту хрень и уйти Да Ну и где, вот куда, вот где эта штука Если обратно идем, я не знаю Где эта штука Это может быть А, вот, все. Хорошо, думаю, это поможет Вернуться в офис Сэмми. Офис Сэмми, офис Сэмми. Это у нас в эту сторону или куда Да, я думаю, это здесь а, Регулирование насоса а пройти по лестнице, хорошо, пойдемте. Должны быть скримаки, я верю в это. Не знаю. А что? Да, есть а, время спать. Пора изящно и аккуратно. Мы не хотим, чтобы наша срещалась. Согласен. Не хотим. Н не хотим, да, согласен. Да, Должен, кстати, я почему же ты приделал этот путь, чтобы увидеть меня? Да, я согласен. Я решил, чтобы покажется жестоким. Согласен. Ты подчернял с нашей встречи. Он дал... Не уверен, почитай своего спасителя, он должен меня заметить. Хорошо. Очень знаком твое лицо. Да. Не сейчас. Да, это не знаю. маленькая вечка Пришло во время жертвоприношения. Она, ага. а конечно, будет свободна от этой тюрьмы. А ты черный, темный пропасть Которая я называю телом Понятно, понятно, слушай Тихо, я слушаю. его придется. крадётся Так, начнем. рит... Ритал должен быть завершён Да, скоро он нас услышит. Нет. он нас освободит Он нас освободит Не, мне нет никакого желания встречаться ни с каким господином Овцы, овцы, проспать Да, я хочу, пора, Дыхать, пора Да, я понял Утром вы сможете проснуться, или утром вы будете мертвы Но хорошая перспектива, мы сможем проснуться Слушай меня, Бенди, Останьтесь. И примите мое предложение. Что там? Осадить? Э хорошо. Я вызываю чернильный демон. То это? Отойдите, я ваш пророк. А я согласен, согласен. Нет времени тратить на вас. К черт мне свался топор. Что за чернильный демон? Почему того челика убили? Открой, пожалуйста, кто-нибудь. Ну что ж, походу это не выход, да? Как я понял, это не выход. И здесь нет выхода. А! А, а куда должен я бежать? Что это, чувак? Я просто не понял, куда я должен бежать. Я куда-то падаю. И где это я? Ничего не понял. И выход. Ну ладно. Не знаю, туда я иду или не туда. Я вообще ничего не знаю, не понимаю. Что это? Я снова здесь оказался. Я не понял, я должен к двери прибежать или что? Ну, скорее всего к двери Потому что Бенди появился Между мной и дверью Давай Ничего не понял, давай быстрее Мы быстро прибежим сам появился здесь Быстрей! Он нас не догонит Нас не догонит Ля-ля-ля-ля-ля Быстрей Да как? А куда? Я вообще не понял куда я должен пройти Я иду ли правильно или куда-то не туда По-моему я иду куда-то не туда Раз я постоянно умираю Ну давайте в эту сторону Да, правильно, хорошо А здесь у нас что? Ладно, кто-то закрыл за нами дверь Я понял то, что это уже босс какой-то Лифт Банка, что опять он? Здесь кто-нибудь, я знаю, здесь кто-то есть Выйди и покажи себе, кто это. О, Борис! Здорово Борика, дружище! Бриек! Да. Борис? Борис? Борика, пришел помочь нам. Как бы да, Борис хорош. Третье взлет и падение. Сейчас, секунду. Секунду. Секунду, он что, назад где-то? секундочку. Ну и вот на этом я закончу свое видео. Я думаю, вам понравилось. Как бы, если хотите все дальше, ставьте лайк и пишите комментарий. Я с вами был Убий. Всем удачи. Всем.